Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Сегодня у нас 26 ноября, и мы с вами будем смотреть статистику с 26 октября, то есть за месяц. На этом телеграм-канале пара-индикатор Юрий астафичук выкладывает ежедневно, сколько зарегистрировалось за сутки новых кошельков. Итак, мы видим 26 октября вот здесь за один день общая статистика по кошелькам было плюс новых 11 кошельков. В холд статусе появилось новых кошельков плюс 20. То есть люди докупают монеты на свои кошельке до 110 тысяч и ставят эти кошельки в холд статус. Общее количество кошельков в блокчейне Призм 870 500 48 на 26 октября. Опускаемся вниз до 20 ноября и просмотрим, сколько новых кошельков за последнюю неделю. За 20 ноября новых кошельков было плюс 43. В холд статус один кошелек. За 21 новых кошельков 13. 22 число 32 новых кошелька. 23 15 кошельков. 24 плюс 12. 25 плюс 34 кошелька. Ну, за 26 число Юрий выставит статистику где-то к 12 часам ночи. А теперь давайте отнимем 871 215 равно. То есть за месяц в блокчейне призм прибавилось 667 кошельков разделим на 30 дней и у нас получится в среднем 22 кошелька в сутки и заметьте в призм нет никаких реферальных ссылок люди узнают о технологии призм через интернет и через своих знакомых стараются как можно детальнее изучить вникнуть в суть этого продукта и принимают уже самостоятельно осознанные свои решения теперь давайте посчитаем сколько за этот месяц поставили кошельков в холд на 25 ноября в холде находится семь девятьсот тридцать 32 кошелька поднимаемся вверх на 26 октября и отнимаем 7520 кошельков равно за месяц в hold статус поставили 412 кошельков мы с вами понимаем что это осознанные инвестора которые решили иметь пассивный доход и они прекрасно понимают что это не на короткий срок также под этой статистикой Юрий выкладывает и еще одну статистику: сколько монет со всех кошельков поступило на все биржи? То есть за 26 ноября на биржу поступило 2 миллиона восемьсот восемнадцать 819 монет. А вывели с биржи 3 миллиона восемьсот сорок восемьсот двадцать монет. А теперь давайте введем в калькулятор то, что вывели с биржи 3 миллиона восемьсот. 44 820 монет и отнимем то что ввели 2 818 819 равно то есть с биржи вывели на свои кошельки за сутки миллион шесть тысяч одну монету вот из этой статистики можно сделать вывод что с каждым днем комьюнити призм расширяется и довольно быстрыми темпами и с бирж закупают приличных количествах это происходит потому что маркетинг в призм для пассивного дохода стал намного интереснее и привлекательнее а самой главной мотивации за последнее время служат конечно же новые ролики и статьи о уникальности технологии блокчейна призм на сегодня этой технология нет аналогов никто еще не созрел создать продукт для электронного перевода криптоактивов без посредних и без доверительного управления. Заметьте, для всех держателей кошельков на 100%. На разработку этой технологии никогда не собирали средства. Нам дали готовый инструмент для пользования с возможностью еще и увеличивать свои активы за счет парамайнинга, гибридного майнинга и холд-периода. И эта система работает безукоризненно уже более 5 лет. Сейчас я не буду рассказывать о преимуществах блокчейна призм, так как недавно я записала вот это видео, в котором подробно разложила по полочкам о всех тонкостях и достоинствах программы для EVM PRISM. Если вы не подписаны на мой канал, подписываемся и нажимаем вот тут под роликом на слово «Еще». Открывается полное описание. Вверху вы видите все ссылки на оф ресурсы и на бирже с ссылками на обучающие ролики. Вот тут вы видите поминутную разбивку на темы в этом видео опускаемся в самый низ и вот тут мы видим эпизоды что такое одноранговая сеть децентрализация анонимность нажимаем на эту стрелочку что такое безопасность proof of stake. дальше все про ноду: что такое генезис? github понятие кошелек как создать кошелек за одну минуту как пополнить кошелек просмотрите обязательно вот этот раздел самостоятельное восстановление блокчейна без вмешательства разработчиков. Дальше все о парамайнинге, преимущество холд периода, как поставить монеты призм в холд, что такое красная и зеленая зоны, среднегодовая прибыль в холде, интеграция призм в бизнес и далее маркетинг. Вы всегда можете нажать вот здесь на время выбранные вами темы и вас сразу же перебросит на ту тему, которую вы выбрали. На этом у меня все. Всем удачи. Не забываем нажать на пальчик вверх и поделиться. И, конечно же, не забудьте оставить свой комментарий.